Всем привет! С вами на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу, автор канала «Вокальный дзен». Чтобы не пропустить полезные и интересные видео, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Впереди много всего интересного. И если вы хотите, чтобы я разобрала какого-то конкретного артиста, какую-то конкретную песню, дуэт, пожалуйста, пишите в комментариях, я это сделаю. А сегодня я хочу вместе с вами послушать и разобрать, поделиться своим мнением о дуэте, дуэте Льва Лещенко и рэпера Лок я так <смех>, думаю правильно его прочитать, ну что же, давайте вместе послушаем и посмотрим, удачным ли оказался этот дуэт, да, насколько вот состоялась преемственность поколений насколько органично слушается Лев Лещенко в современной музыке, да, в современной аранжировке и вот с этим рэп-сопровождением мне было очень интересно Интересно, когда я увидела это видео, что же здесь а, в итоге у них получилось. Ну что же, давайте слушать. Я свободен зловно, в чистом поле. Я с таким же плечом, плечу понял, то, что у меня в где мы росли. Ну, здесь у нас просто рэп, никакого вокала, да, особо разбирать нечего, современная аранжировка и лев Лещенко, несмотря на перенесенный ковид и уже достаточно преклонный возраст, Шуток, смотрится достаточно я бодро, я адекватно. Судьбу. То есть, все очень дом, очень круто. сам себя, Искренно. Я знаю, все непросто. Здесь часто все не так. И к Конечно, вот сейчас, глядя на Льва Леченко, я понимаю, как сильно он постарел, да, но это течение жизни. И смотрите, рэпер то у нас читает вживую. Ну, полностью, да, слышно. А вот Лев Лещенко либо под фонограмму работает, либо здесь, ну, включена фонограмма, и он поверх нее ну, что-то поет. Вот это факт, это сразу очень сильно слышно. Но, вы знаете, когда я это слушаю, у меня нет внутри какого-то, знаете, возмущения, абсолютно обычно у меня всегда возмущение но ну как это так авторадио позиционирует себя как живой звук но в данном случае возмущения у меня нет и э, несмотря на современную аранжировку, несмотря на вот рэп, да, я считаю, что дуэт реально удался. Очень позитивная песня, и Лев Лещенко здесь не смотрится каким-то чужеродным, знаете, элементом из прошлого. Это как вот дуэт Долины и Бурита, там, конечно, полный ужас. Вот его манера пения, она здесь совершенно не выбивается, да, то есть звучит очень современно, очень классно и энергетический посыл такой прям, ну, классный, позитивный. Такое ощущение, что Лев Лещенко вот поет, знаете, такой современной манерой пения, да, петь как говорить. Мы, и и вы знаете, даже вместе они так, ну как-то не знаю, прикольно смотрятся. Напишите ваше мнение в комментариях. Лев Лесенка, конечно, в своей манере, но это даже, знаете, как-то вот, ну, не знаю, мило, мило смотрится. То есть нет ощущения, что вот что-то вообще не так, да, и как-то вот не смотрится вместе. Если хотите, я вот такой разбор долины и Бурита сделаю, покажу вам, да, вот, ну, не на словах, а прям в звуке, да, что меня непосредственно там смутило, а именно манера, Пения Ларисы Долиной. Да, то есть вот такой момент. Здесь на самом деле все очень хорошо. На удивление этот дуэт сто процентов состоялся, потому что не всегда и не все дуэты бывают удачными. Я считаю, что здесь все состоялось. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение, насколько вам понравился, не понравился этот дуэт. Можете вот зайти на YouTube, на Авторадио и послушать, посмотреть полностью. Я это не делаю, вам не ставлю здесь полностью, Полностью, потому что тогда мой контент не будет авторским, и видео вообще могут заблокировать. Да, вы не сможете его здесь посмотреть. Поэтому, дорогие друзья, пишите ваше мнение. И если вы хотите получить от меня разборы по каким-то другим дуэтам, песням и артистам, пожалуйста, тоже пишите в комментариях. Я это обязательно для вас сделаю. Ну что ж, с вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Жду вас в комментариях. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. И всем пока! пока-пока